Меня огорчают успехи других людей. Всем привет, меня зовут Лера Аскевич, и это очень спонтанно. Я не знаю, на самом деле, насколько правильно снимать это видео и выйдет ли оно вообще, но если ты его смотришь, значит, это случилось, значит, что-то меня подтолкнуло его все-таки смонтировать и показать себе. Я сама, когда это сталкивалась с тем, что, обращая внимание на успехи чужих людей, мне становилось плохо, хуже, я переставала верить в себя и в свои силы. Тем самым, знаете, это, наверное, даже какой-то момент зависти к чужому успеху, и это все такое гиблое дело. И сегодня я хочу с вами, наверное, как-то поговорить и порассуждать об этом, сама порассуждать об этом, потому что ко мне просто сейчас пришло это в голову, и глобально эту тему я еще как-то не раскидывала в своей голове, и хочу сделать это прямо сейчас вместе с вами. Давайте подумаем, от чего же это берется. Наверное, самое первое, от чего могут расти корни и нелюбви к чужому успеху, это, наверное, какая-то личная неуверенность и личная несостоятельность в каком-то из аспектов твоей жизни, будь то музыка, я не знаю, Блин, учеба, танцы и все прочее. Мне кажется, это можно проектировать абсолютно на все, на любой вид деятельности. Я с таким сталкивалась еще, когда училась в школе, когда я, допустим, видела, что моя одноклассница какая-нибудь получает хорошие оценки, она что-то может сделать, а я этого не могу делать. И, конечно же, меня бесил ее успех, допустим, в учебе. С возрастом я поняла, что... Зависть — это самое фиговое, что только может быть на этом свете, и это чувство, которое нужно просто искоренить из себя, и э, это не получится по щелчку пальцев, ты должен сам над этим работать и делать так, чтобы твой мозг, ты сам, ни в коем случае не зависел от чужого успеха. В моей ситуации это произошло так, я просто часто копаюсь в себе, как человек, который любит <связать> узнавать о себе что-то новое, я... Понимала, что вот эти вот мысли, отравляющие меня, они, они не делают ничего хорошего, и это даже, знаете, это не идет в стимул развиваться мне. И я начала понимать, что это абсолютно пустая трата времени, пустая трата своих сил, энергии, ты просто иссякаешь весь на эту какую-то злобу, и сам в итоге ты остаешься пустым, и ничего... Для себя нового не беспроизводишь. Не знаю, как ты так надеюсь, вы меня понимаете. Я хочу, чтобы вы научились, если вы еще не умеете этого делать, абстрагироваться от зависти, искреннять ее из себя. И я хочу, чтобы вы научились искренне радоваться за людей, у которых что-то получается в жизни. Я понимаю, что скорее всего. Я, конечно, не тот человек, которому нужно завидовать, можно завидовать, но э, люди, не зная жизни, настоящей жизни других людей, думают, что вот там лучше, там хорошо, там больше денег, там успех, там счастье, там любовь, и они такие «а у меня этого всего нет». Э... Нельзя так говорить, нельзя так думать, потому что ты не знаешь, с чем человек сталкивается в жизни, ты не знаешь, какие у него трудности, через что ему пришлось пройти ради того, чтобы у него было то, что у него есть сейчас. И ты должен понимать и научиться тому еще, что, допустим, когда ты ставишь себе какие-то цели, перейдем немножко на это, потому что мои мысли, как обычно, просто каша надеюсь, вы поймете, что я хочу вас донести. Когда вы ставите себе какую-то цель... Вы только и ждете того, чтобы эта цель воплотилась, потому что вы считаете, что именно в этой цели, в воплощении этой цели, будет состоять ваша радость и ваша удовлетворенность. На деле все намного сложнее, и действительно немножко не так, потому что счастливым вас делает не сама цель. Счастье от цели вы испытаете буквально там ну, день-два, может быть, неделю, и потом это все пройдет. Потом вы будете опустошены, потому что у вас уже нет. Чего, к чему стремиться, ради чего быть счастливым. И я хочу, чтобы вы научились получать удовольствие от процесса, от процесса получения своей цели. То есть счастье нам приносит, как я уже говорила, не сама цель, а именно процесс. И счастье должно приносить не только положительные, но и отрицательные моменты, на которых мы научимся делать что-то и станем с вами лучше. Это я вообще говорила о чужом успехе, сейчас перешла к цели, но думаю одно другому не мешает, потому что иногда люди часто зациклены на жизни других людей, смотрят на них, завидуют, пытаются подражать, и это все очень неправильно, потому что ты у себя один, у тебя одна жизнь, ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, что было до тебя. И очень важно э, наполнять себя внутри светом, <смех> спасибо солнце, <смех> наполнять себя светом, положительными эмоциями, любви ко всему, что ты видишь. То есть, э, если ты одинок, хочешь любви, и ты видишь каких-то парочек на улице, и тебя это расстраивает, потому что тебя этого нет. Забудь об этой мысли, это плохая мысль, мысленно ударь себя по щекам и скажи, я счастлив за этих людей, потому что они имеют вот эту вот гармонию и любовь в данный момент. Ты не знаешь, могут они там ссориться, собачиться или как у них вообще все происходит в жизни, но пожелаем счастья в этот момент, потому что мне кажется, я точно не знаю, я просто очень такой позитивно настроенный в этом плане мысленный человек, чем больше счастья ты подаришь окружающим, мысленно даже, не словами. Словами это тоже хорошо, потому что ты можешь прям получить сразу фидбэк в виде улыбки от постороннего человека. И чем больше ты будешь отдавать вот это вот счастье, сеять его, в каждом моменте своей жизни, просыпаясь, улыбаясь, представляя о том, что этот день будет самым лучшим днем во всей твоей жизни, тем счастливее ты станешь. И это, наверное, моя личная формула счастья, которой я очень бы хотела с вами поделиться. И если вы сами пользуетесь этой формулой, если вы сами к этому пришли, я безумно рада за вас. И дайте знать в комментариях, мне действительно интересно, кто живет по тем же принципам, что и я. Вот. Безумно хочу, чтобы вы научились любить себя, зависеть только от себя ни в коем случае не завидовать чужим успехам, это, это яд, это, блин, это действительно ужасно, я знаю это, потому что я сама прошла через это, я сама научилась бороться с этим, и просто как дополнение скажу, даже сейчас, когда я вижу человека, который прямо, ну, знаете, такой же, как и я, творческий, допустим, возьмем этот аспект, и он добивается чего-то большего, чем я, я просто радуюсь, и я представляю, что в будущем я смогу, Стать такой же, допустим. Или я смогу сделать еще лучше, если я буду думать только о том, что я могу сделать для себя и для своих слушателей, для своих родителей, для людей, которых меня окружают. Боже, ну что это за световой эффект, Ай, Я все. Я надеюсь, вы поняли, о чем я хотела вам сказать. Я надеюсь, что какие-то мысли помогут вам пойти в правильном направлении. С вами была Лера Яскевич, мечтайте о великом, будьте собой, радуйтесь этой жизнью, наполняйте себя хорошими моментами, наполняйте ими других людей. И да, всего вам самого доброго и светлого, до скорых встреч, пока.